Из телефонных разговоров в Одессе «Григорий Семенович, а Яша здесь?» «Яша? Еще как здесь!» В квартире на Малой Арнаутской 13 зазвонил телефон «Алло, можно попросить Шлему к телефону?» «Здесь такой не проживает!» «Извиниться!» Через пять минут снова звонок «Простите, можно попросить Шлему?» «Я вам уже сказал, у нас таких нет!» Через пару минут опять звонок. «Попросите, пожалуйста, к телефону Сёму». «О, это другое дело!» Шлема тебе к телефону!» <звы> «Алло, это Одесса?» «Матвей, как жизнь?» «Хорошо!» «Ой, извините, я не туда попал!» «Алло, Блямберга, можно к телефону?» «Он на даче». «На какой даче? У Блямберга нет никакой дачи». «Он на даче показаний». <свят> «Алло, Сёма, вы уже знаете, что меня поставили телефон?» «Понятия не имею. Как, разве вы не читаете телефонную книгу?» <свят> «Алло, это милиция?» Нет, это квартира, но если вы хотите, я могу позвать к телефону мою жену. Алло, алло, это Одесса, это Одесса, шо вы кричите? Пока еще да.